Отношают просмотр. Вот такой объект обнаружен Какие-то надписи интересные Приборы какие-то тоже Это да Смотри Там у нас Там внизу тоже приборы Вот это да Тот год будет виден сейчас, в общем, достанут. будет розыгрыш. Покажем монеты тут такие, одна чешуйка тут, николай, полушечка, деньга тут, серебро есть, такие-такие монетки. И вот крупничок будет, нужно будет годик у него угадать. Шикарные монеты, тут сохранчик очень даже ничего, ты посмотри, какой рельеф, патинка вообще, У монетки кому-то достанутся. Для Ладно. тех, кто не понял, у нас здесь подготовка О. к спонтанному конкурсу на стриме. Сейчас мы на Польский едем. Привет. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся на одном интересном месте, здесь мы ни разу не были, с нами наш друг Александр Кобар и близко к Москве, и очень близко к Москве, да. Здесь мы будем ходить, и уже 20 раз я уже так повторил, ходить, гулять и вас радовать. Александр уже готовит свое поисковое оборудование, Фил. прибор готов, готовы. сейчас будем обслушиваться в новые сигналы на этом поле и копать древность и старину. Вот так вот ребята и ищут. Да, а вам слабо? А вика сверху в нагрузку. Чтобы легко не было. Это как маршрутизатор, да? Верните направо. креста. Видно надписи. Какой он крохотный. Он маленький совсем. Саша открыл счет. Вот она. она. Сейчас мы лучше этот комочек. Так вот он это у нас комочек. Это у нас советик. Да? да, копеечка. Давайте посмотрим какой год. О, 27 -й. Хороший годе кстати. Будет. Да. Я, ты тоже нашел, что ли? Да, рублик, походу Господи, Что с ним стало? Что с этим рублем не так? Вы одновременно, получается, нашли монеты Еще монетка Я, правда, не знаю, что это за монетка Я подозреваю, что Дайра тоже ходячка Оп Что это за монетка? Да, походу, Два рубля, что ли? Кошель Теперь ты так еще нужен Еще сигнал Я двушку отсюда поднял Но, видимо, еще какая-то монетная орлишка да, еще одна монета точно. Ну это кто-то Данди, допустим. 50 копеек. Отставил. Три монеты, неплохо, коп начался. думать, что такое похрип. Блин, но ну он обломанный, жалко. Ребятки, ой, жалко. Крестик. Крестик. Ой, какая красота. А где он обломан? Вот нижняя часть. Практически целый, да. Красавица. Грибы растут. Я хлеб за за грибы полевые какие <связь> Грибочки. а монетка! Саша меня прогоняет. Туда, отс... туда, туда иди, там монета. Прям такая вывалила. Я прям сразу седло сначала увидел. Она туда вот стряхнулась. А потом монетка. Вот она лежит. Я ее даже не поднимал. Она даже вот так выпала, да? Да, она выпала. Вот монеты обычно всегда выпадают. Наверное, паука такая Давай сам по три его. помыть там потом это. Да, непонятно вообще. Да потом разберем, по-моему. После трех ходячек это да. вообще а самый желанный наход. Сколько здесь вот прям через каждые 10 метров такие закопанные ямки полузакопанные. Это что за яма? Город близко, как бы, все близко, но поэтому здесь народ такой ленивый, приезжал сюда. Но я про нас не говорю. Уже но... обрадовался, тут монета. Кругленькая. Да. Красивенькая. Старая. С большими дырочками. Так и будем копать. Тварь рюкзака, прибор и лопата. Саша просто ищет глубинные сигналы. Я вот так вот сканирую. Вот так вот. Показываю только вам. Ох ты, пугагилька. Да, Значит, да. по идее, чешуя. здесь должна быть и чешуя. чешуя? А, да. должна быть чешуя. Да, ну да, если есть пугагилька, мы сайт. Какая-то интересная, да. да? Будем искать. Так, ладненько, хорошо. Так что уже старина полезла. Да. С якорями, что ли. Сейчас почистим. С якорями. О, проявляется сюжет. 77. Ровненько паше. Что-то плоское. И, главное, муравейник защищает. Это у них здесь блиндаж. Защита от волка. Не помогло. О, монета. Монета, наверное, здесь не ходячка. Смотри. Чистый, да, сигнал был? Что-то кажется мне, что... 5 рублей. Да что такое сегодня, блин? Я вообще, я, я уже не знаю, как плеваться, что и говорить. Мы уже сегодня все номиналы практически собрали. Мы 50 копеек нашли, 2 рубля нашли. Осталось рубль и 10 копеек. Ты не понимаешь, это дед Хабар это нам это платит чем? за зубные щетки. Это обычно аптека. Парни. Здравствуйте. Здравствуйте. А находится. кто это у нас здесь такой красивый? А что это мы делаем? Сосиска Но. пати. Чай пьем. Я говорю, наблюдаются ямки, а почему они наблюдают? Потому что была здесь старая дорога проходила. Что нам и нужно? Поиски по старине. еще поменьше было разных поисков и разум шпурдека, такого не нужного. Да, аминь. Да, да, да. здесь надо на кочки наступать, потому что здесь сразу уйдешь, Смотри какая глубина здесь. Надо здесь засасывать. Отсюда прыгать и прыгать вот По краешку, по краешку. Давай, я тебе для опоры дам лопатку сейчас Как вот раз, здесь вот. Давай да. Звук, конечно, такой, знаешь Какой-то не очень ну, Поход совет Да, советик, двушка Сейчас будем смотреть, какого года Две копейки Что-то год непонятный Тридцать седьмой, походу, что ли Тридцать вот. седьмой, да А чего не двадцать седьмой, я не понимаю Не знаю Пока не дошли до этого места. Позор. Ну, там дальше будет за кустами 27-е годы лежат. Shame on you. 77-78. В прошлый раз на 77 мы 5 рублей нашли. И золото. Я хочу много золота. Нужно больше золота. Чтобы построить зипкурат. О! Да что-то я не знаю сегодня рублей ну ничего я на метро поеду я их сдам волчонок ты не переживай ну, что сегодня закуп такой а опять 5 рублей саш ну блин я не знаю блин вот она на красавица 3 копеечки будет О. здесь сигналов кстати много надо еще будет проверять 52 год сохранчик вообще обалденный радует я тебе говорю тут еще сигнал вот эти три копеечки вот эту монетку Саша нашел среди трех пробок уже человек 5 ходят По всему полю, вот так смотришь, точечки такие тык -тык -тык. А к обеду там вообще уже смотришь Там уже человек 10, наверное Это все к чему Саша говорит Это все к тому, что мои орлы обнаружили конкуренцию ну, ну, ну, ну, надо. Канина. Снова Какая-то заклепка Такая вот Вот ребята у нас Из Подорловской области Что интересного? Монеты какие-то Это все убитые Улиц. Медь. Империя, империя, империя. Это вот за это время, пока вы здесь ходите, да? Да, пока да. вы обедали, мы уже вот нашли. Насобирали. Сейчас мы находимся на футбольном поле. Но мы сюда не в футбол пришли играть. Серьезно? А мне казалось, команда уже подобралась. Да, вот уже. Команда в молодости нашей. Волк среди овец. Кроме волка ты ни за кого не сойдешь. Они в недоумении. Волк пришел не их есть, а копать. Обломок. Какой-то он вот, смотри был? Элемент. Медный. Не сдается волк, что это усика от часов. Стрелка. Золотой. Смотри с позолотой. Видишь? Да. Ну, прикольно. Вот это я раскопал. Зачем ты их в доме? Ну, что я, я что, виноват, что я ж... Вот у них там это монетки спрятали. Какой-то наконечник. Да, да ладно. Да. Знак. Да ну, ну ты веришь? Ну, верь? я не знаю, смотри. Саш, как подойди, глянь-ка. Это гвоздь какой-то. Ну, штука. какой это гвоздь, это не гвоздь точно. Что это такая, подождите, штука? Ну почему-то нет вот этих вот. Ну да, за зубрин. За вот нет вот этот. Вот. Не внушает. А тогда похоже. Николашка, копейщица. Ой, смотри-ка, она в хорошем сохранении. Джек, пьянь перья. Николашка, Николашка. Да, она хорошо всегда. Рядом железо. Да, метная какая штучка. Да, рядом железо. Вот здесь железо, а вот здесь? чистый сигнал да да слушаю присутствие а монета попалась. монета да да О, вот она вот, точно империя вот она среди железа короче да, да среди, среди железа Мне тоже казалось, это. Да. Иперия, да. я тоже казала что хорошая империя не это совет по моему не знаю я ее его Саша прошел здесь? Ну Саша не не прошел, он просто стороной вот, вот его ямка, он просто туда прошел, а я сюда на крест на пошел. И главное я выкапываю, смотри, и вот она лежит прям, получается я ее даже не трогал. Да серьезно, вот монетка. Нет, мужечка походу. Ой, ой, ой, -ой. что-то совсем какал. Бита, конечно, бугвичи гика. В общем такая вот. У меня вот проволочка попалась, такая малюсика, такая вот хорошенькая такая. А у меня вот такая проволочка. <свя> по полной. <свя> я маленький, он побольше. Чуть не правильно? Завязал, мучил. <свя> Что-то есть, да, Саш? Коморы. А грибы! Вишу нет, целая порядок на грибов. Тут, вот. <свя> Кругом грибы, грибы, грибы. Вон они красавчики сидят. Мухомарчик Растут еще грибочки Растут их много Грибы, грибы, грибы Сигнал ничего был Уже все Такой был 63 он Мультимонета выскочила Какая ликвидия, я уже замочили их собирать Лучше бы советы были Ничего интересного нет Давайте быстренько пробежимся По нашим сегодняшним находкам Начали мы копать сегодня С ходячих монет вот, Накопали 13,50 Потом плавненько перешли На империю Потом даже у нас попались советики Две двухкопеечные монеты Советского времени Вот, канинки попались пугайцы гирьки Такой элемент вот старинный тоже Мы так подозреваем, что это стрелка От часов вероятнее всего потому что заостренный конец очень острый можно даже пораниться такой замочный проем старинный вот. крестик тельник вот такое вот колечко Александр поднял Красивенькое С позолотой Да, вот внутренняя сторона позолота Тоже все стандартно, советики у него выпали Империя, поздний совет даже Пломба товарная Да, среди, конечно, вот этих вот Добротных, хороших сигналов Нам попались вот такие вот сигналы Тоже цветного характера Куча огромная прям Меди да, Основные сигналы были Сплава алюминия то есть это были пенициллин, это были алюминиевые пробки и проволока. Мы замучились это все копать. Всем спасибо за внимание. Напоминаем, что с нами был Александр Хабаркин и мы канал Древность и Старина. Чего? А это тебе?